Итак, уважаемые дамы и господа, опять же, вы слышите знакомые позывные, конечно же, это позывные программы Нины Бастет. неочевидная, но вероятная. И, как вы поняли, Нина у нас в студии. Здравствуйте, Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие а, радиослушатели. Не так, слышно, номер слышно замечательно. Номер телефона в студии 847 400 5200 это на случай, если появятся либо комментарии, либо вопросы. О, сегодня появятся. Появятся, да? Ты обещаешь, типа что типа плоской нам... земли, поэтому все появится. Мы готовимся, все, мы готовы. Итак, Ниничка, прошу. Здравствуйте, еще раз, дорогие радиослушатели. До того, как начать, хочу поблагодарить мою богиню-покровительницу Бастет за то, что во время передачи она будет через меня вам посылать любовь, исцеление. И слушая эту передачу вы нас не будете критиковать а будете просто получать удовольствие просто кайфовать и расширять свое сознание думая а может быть это возможно потому что тема которую сегодня я предлагаю решила я уйти от на несколько передач может быть от серьезных тем потому что что ну чтобы не только серьезная же в жизни есть хотя эта тема еще более наверное серьезная но здесь больше не очевидного чем вероятного Итак, тема называется «Есть ли жизнь на Марсе? И откуда прилетели наши боги?» mm -hmm. То есть не только «Есть ли жизнь на Марсе?» То есть берешь невооруженным глазом, видишь звездочки, три звездочки, а лучше пять звездочек. Абсолютно. Я надеюсь, ну я знаю точно, что большинство радиослушателей, которые нас слушают... Вообще все люди относятся по-разному к этой передаче, потому что я с многими разговариваю, особенно с многими людьми, которые меня знают много-много лет. И я думаю, что вы уже все понимаете, что я вам тоже говорю, да, моя могиня-покровительница, бастет, что вы понимаете, что я верю в то, что история, библейская история сотворения человека не является как таковой прямым, как нас создали. То есть, я надеюсь, что все-таки большинство радиослушателей тоже понимают, что эта история сотворения человека является своего рода мифом. Неоднозначно. Абсолютно, да. Роде. То есть, как бы метафорическим мифом, на основании которого, кстати, когда ты начинаешь трактовать это, можно сделать очень много трактолог. И поэтому очень много объяснений, очень много теорий и всего остального. И... Последние пару сотен лет, так как мы, я уже много раз рассказывала о том, что наша планета находится в процессе больших изменений, и сознание у людей открывается очень сильно, может быть именно поэтому вопросы, кто мы такие, откуда мы пришли, кто нас создал, занимает такую огромную часть нашей жизни. А сегодня с развитием интернета этот вопрос встает все жестче и жестче. То есть все меньше и меньше людей верят напрямую в эту библейскую историю, там, или чтобы нам не рассказывали. Потому что есть очень много информации которую уже просто простые люди на интернете увидят там о, эм, о, о шумерской цивилизации, о египетской цивилизации. То есть то, что, в принципе, когда-то нужно могли узнать только те посвященные, но даже те посвященные, которые там занимались историей или археологией, а простой человек этого не мог найти, потому что он не пойдет же он в библиотеку искать. То сегодня все это просто открыто в интернете. Ну, ты не забываешь такую вещь, что когда-то, совсем недавно, лет там, 35-40, мы все ходили, строим. Да? Да, да, да, то, то есть, есть нам как бы... куда говорили идти, вот в ту сторону строим шагом марш, и мы все верили и знали... В партию, только... даже не в Бога. Ну да, только одно Партия наш рулевой, и все остальное неважно или не существует. Поэтому попав сюда, и как ты говоришь, с развитием интернета, уже не нужно ходить в библиотеку, не нужно выходить из дома, можно просто сесть, посмотреть. Ну и да, и большинство литературы вообще в нашем обществе так вообще было запрещено, правильно? То есть, Конечно. А, то есть мы вообще не могли не иметь доступа, не имели доступ к той литературе, которая даже печаталась, даже историческая. Ну, давай начнем с того, что вообще в Союзе, как нас учили, секса не было, да? да, -да Или секса, да -да, как люди говорят. Да. Поэтому откуда взялись 250 миллионов, непонятно. Это вообще непонятно да. Но не было. Ну, они... ну вот мы в это имеем. Как Мария да? Естественно. Так что, да, это. Но самое главное. Люди должны понимать одно. Только потому, что, допустим, кто-то в это не верит, это не значит, что, что этого, это, этого нет, или это неправильно, или это неправда. Ну, люди верят в то, что они хотят верить. Другой разговор. Есть у них доказательства этому или нет? Но, в принципе, люди хотят верить в то, что им легче понять. И особенно никто не утруждается потратить пару минут времени для того, для того, чтобы расширить кругозор. Очень часто люди смотрят еще какие-то передачи. Например, знаете, вот есть люди, которые просто прочтут одну книжку и сказали, все, я все знаю. Я все знаю, да. Все, да, вот да, эту да. я одну передачу посмотрел, и вот смотря на какую ты попал, угу. вот это твой кругозор. Вот это твой кругозор. Поэтому даже если вы смотрите какие-то передачи на YouTube, то по какой-то теме, то рекомендуется, конечно, посмотреть хотя бы несколько, потому что, конечно, есть везде и «за», и «против», и нюансы какие-то рассказывают больше, меньше и так далее. И не забывайте, что и в наше время существует запрещенная археология, mm -hmm. а просто ей очень тяжело быть, оставаться запрещенной и в тени, потому что именно из-за развития интернета. Но, тем не менее, последние 30 лет и в Америке, и во всех странах мира а, очень много артефактов, очень много информации было скрыто, Именно потому что нами, во-первых, нам не нужно было знать как людям, во-вторых, нас просто, ну была такая элита, да, сформировавшаяся и в археологии, и в истории, да, для того, чтобы, и вот эта элита, она руководила научными журналами, она руководила всей литературой, и пробиться туда было невозможно, поэтому в археологии очень, есть такая прямо запрещенная археология, по-моему, называется такие, вот если вы тему возьмете, то на интернете очень много. Там упоминают имена людей, которых увольняли, лишали, лишали званий и так далее. То есть все это было скрыто не только в Советском Союзе, но и во всех странах мира, в принципе. А сегодня из-за того, что есть такой Google knows everything, из-за того, что есть вот этот YouTube, который, в принципе, пытается блокировать, но не все... Потому что, ну, в принт, наверное, их просто эти не волнуют эти вопросы, и они думают, есть своя группа, которая верит в это, а своя группа, которая верит в это, а своя, которая верит в то. Поэтому я вас призываю еще раз расширить свое сознание, подумать, что в мире все возможно, и каждый создатель своей реальности. Это, это мы все боги, как частью Бога является частью Бога, поэтому мы можем создавать свою реальность. И поэтому предлагаю вам жить в реальности, которая все-таки поможет нам жить счастливо. Вернемся к тем вопросам, которые нас интересуют. То есть людей сегодня пытают, люди интересуют очень много вопросов. Кто мы такие? Мы люди. Кто нас создал? Откуда мы взялись на этой планете? А, и все ли мы созданы по образу и подобию одного и того же Бога? И кто такой вообще наш Бог? А может а, правильнее все-таки сказать наши Боги? И откуда они взялись? Те люди, которые занимаются саморазвитием и ростом духовным, интересующиеся этими вопросами, еще больше и больше, потому что именно те люди, которые занимаются этим вопросом, им пон... непонятно, то есть чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь, чем больше тебе открывается, чем тем больше, больше ты... вопросов у о, тебя возникает, Чем больше ты знаешь, тем больше вопросов. Да, но по мере очищения своего сознания, по мере эмоцион... очищения своего эмоционального поля, то, о чем я все время говорю, да, очищение эмоций, люди более чисто воспринимают информацию. То есть эта информация становится более верной. Именно поэтому очень много людей, которые, вот, кстати, по-моему, у вас на радио выступали, кто-то из ченнелок, да? Но очень много людей, которые... Вот эти, как называется ченнелок по-русски? Контакты. контакторы, да, контакторы, да. Те, которые контактеры. То есть, конечно же, очень важно, откуда они эту информацию видят, Потому что а, они могут брать эту информацию из своего поля, своих фантазий, то есть как бы вот это вот они сначала создали свою реальность, потом в нее же поверили и получают из нее информацию, а могут действительно с каких-то сущностей высшего плана, а могут от инопланетян. То есть и от инопланетян, которые помогают людям, или те, которые не помогают. Поэтому это тоже очень важно, но нужно понять, что это существует. А самое главное, те люди, которые занимаются духовным ростом, понимают, что самая важная информация приходит из их личного опыта. Опыты имеется в виду, опыта медитаций, опытов измененных состояний сознания, опытов, которые они понимают во сне, если они правильно его трактуют. То есть это, ну, этому можно верить, те, для тех, когда ты получаешь информацию от тех людей, которые действительно прочищены. То есть они еще, конечно, не вознесенные, но тем не менее они имеют чистую информацию. Вот это очень важно. И я, например, называю... Не создатель, а создатели. Да? Вы слышали, наверное, много раз, я говорю боги, а не бог. И я хочу, чтобы вы поняли, что я не отрицаю единственного бога. То есть он есть. Но в божественной иерархии существует как иерархия, точно так же, как у нас на земле. И э, бог создал своих помощников. У нас же есть министры э, помощники министров, да, там и так далее. Зам то есть замминистры. Да, то есть да. на каждом уровне есть свои. Э, то есть Бог действительно, кто такой Бог, мы не знаем. Это никто кто такой, а это какая-то какая-то огромная энергия, которая создала как бы своих помощников. Ну давай говорить так. Если мы уже говорим о религии, то для этого существуют священники, правильно? Да, но Святые... это уже совсем-совсем низкая. Это уже да, здесь у нас это на земле. это пример того, чтобы люди могли понять, что действительно, то есть Бог это Бог, у него есть помощники, если говорить тривиально, у него есть заместители, и одним из примеров у него есть ангелы, то есть вот ангелы, архангелы, да. то есть архангелы, у них там да. своя структура, потом ангелы, потом вознесенные сущности, я не знаю, что из них выше, я не помню по, по, mm -hmm. по иерархии, которая получается, но а, те боги, которые мы называем, то есть я называю и многие многие люди, которые занимаются этим изучением этих вопросов, называют боги, они так называются боги-творцы. То есть это боги, которые именно вот создают реальности, то есть создавая, создавали наши миры, наш мир. И э, вот кто они и откуда, это, может быть, мы сможем каким-то образом узнать. Потому что об этом очень много написано в каких-то текстах, в каких-то наскальных рисунках мы никогда не поймем, кто такой Бог-творец, единый Бог, потому что просто мы не можем себе это представить. Ну, а во вот... Смотри, тогда вопрос. Вопрос-то и том, если мы принимаем, что Бог <къем> — это, допустим, наивысшее что-то, да, допустим, существо или творение и так далее, и у него есть помощники, имеют ли помощники право называться богами да они называются богами они mm -hmm. называются боги-творцы okay. то есть вот эти боги-творцы а, это именно те боги которые нас создавали каким образом это уже теории очень много там какие-то теории говорят прямо не теории это говорят а, шумерские, например тексты что боги-творцы прилетели и дали свое днк обезьянам но обезьян же тоже кто-то создал с другой стороны ну no, да no. и а, а потом, а потом как бы из этих обезьян произошли люди, угу. которые боги, которым дали боги свои ДНК, а потом э, эти люди уже, а потом опять же те же боги, начали, взять, понравились им эти женщины, и они начали брать людей, э, жо, в жены красивых женщин из людей, угу. и из них вышли полубоги. Угу. Вот, например, э, есть такое сказание о Гильгамеше, он считается на три четверти богом. Угу. Это шумерских текстах. А э, если мы в греческих вспомним, то были такие герои. Да. Герои — это те, с кем боги, просто они так, не так далеко были, как мы говорим, они mm -hmm. были у нас на горе, на Олимпе, да? Mm -hmm. То есть ну, они э, взяли в жены э, женщин земных. Mm -hmm. И оттуда получились те, как мы говорим, полубоги, то есть герои, которые назывались в греческой, в греческой мифологии. А, поэтому... И это, об этом много написано, не только в греческой мифологии. То есть греческая мифология уже повторяет какую-то мифологию другую. Но просто интересно о том, что на разных континентах были те же самые истории. Итак, э все-таки э прилетели ли все наши боги... Вот еще один вопрос. Прилетели ли все наши боги в одно время сделали люди, сделали, создали людей? Было ли это генетическое, как это, GMO, генетический модифай продукт, Да. Или а, как это произносит, мы, наверное, никогда не узнаем, но, тем не менее, а, вот я лично думаю по тем, проанализировав все эти истории, все то, что мне информация приходит, я думаю, что... Или я чувствую, правильно, то мне тогда помощь поправили? Я чувствую, наверное, что а, прилетали разные боги. То есть прилетали... И вообще эти боги, это и есть мы. То есть эти души прилетали с других планет, и здесь как-то ассимилировались и прилетали они с разных планет mm -hmm. и создавали цивилизации, такую как Атлантида и так далее. Но эм, в какой-то момент эти боги улетели. Притом улетели очень резко то есть что-то произошло на Земле. Эм, но самое обидное, я могу могла бы сказать, даже не или непонятное это то, что когда они улетели ну ладно, улетели и улетели. Mm -hmm. Но типа что у вас? Селфонов нету. Типа почему да связаться с нами связаться нету, нельзя, то есть нельзя, да. по какой-то причине что-то произошло с Землей, что люди, которые выжили на Земле во время этой катастрофы, потеряли связь с да, Богами. Прервалась связь. Прервалась да. связь и, может быть, первые какие-то поколения еще имели эту связь, да, они пытались там написать на каких-то табличках, но потом эта связь прервалась вообще и Земля вошла в дуальность. То есть могу сказать, что Какие бы ни были эти глобальные катастрофы, э, межгалактические, скорее всего, это было спланировано. Считается, что э, каждая планета проходит как бы свой уровень, как, э, свой э, цикл в течение 26 тысяч лет. И в 24 тысяч лет вот э, планеты как бы сбрасывают себя всех все живое. Угу. Очищаются. Очищаются, да. То есть это огромный цикл. Э, если учесть, то то, чего я буду рассказывать про Марс — Uh, то считается о том, что самая большая как бы, глобальная катастрофа Я, кстати, об этом уже упоминала Потому что об этом упоминает и Блаватская Когда мы говорили про Атлантиде Что самая большая катастрофа Вот как то, что мы называем потопом uh -huh. Произошла по-настоящему где-то 13 тысяч лет назад И это то, когда произошла глобальная катастрофа Не только вроде бы у нас То есть по расчетам люди рассчитывают Но и uh, на всей Солнечной системе если мы вот это вот а, поймем, что у нас, в принципе, наверное, есть еще 13 тысяч лет, но, тем не менее, мы очень сильно хотим узнать, что же там на Марсе, то есть и мы, а, то есть при чем здесь Марс, вот Марс, да, откуда вот тема, которую я начала... Uh -huh. а, из-за того, что а, мы боимся, что эта же катастрофа нас скоро настигнет, и, может быть, мы не верим в цикличность именно 26 тысяч лет, потому что мы никто, же, никто же не жил 26 тысяч лет. Mm -hmm. То есть эта информация может быть только, опять же, контактированная, полученная с другими людьми. То есть, ну, <coughs> если раньше верили пророкам, то теперь пророков как бы нету, да? У нас же и пророков забрали mm -hmm. по, всем, по всем древним учениям. То есть пророков больше нету. Моисей, которому дали тогда скрижали... Он же и был, так как говорится, пророком. В принципе, что у него? Мы же не будем верить в то, что там горел куст, и там кто-то ему говорил. Угу. То есть ему пришло... Он получил информацию. То есть он был контактером. Да. Но почему-то Моисею мы верим, всем тем пророкам мы верим, а тем пророкам, которые сегодня, мы не верим. Ну, плюс есть еще пророк Магомед. Да, да, все пророки, Москве, говорю, да? все пророки, которые тогда были, угу. мы им всем верим. То есть тогда же были не только профитс, которые профитс потом... То есть, Пророк Магомед, он пророк, uh -huh. Моисей, он же не пророк, он, ну, да. я не знаю, кем он считается, как он называется. Проводник. Ну да, то есть, но в принципе они все получали информацию, uh -huh. то есть они были контактеры. Uh -huh. О том, как вот я, у вас какая-то контактерша выступала, а потом ее там начали люди говорить про нее всякие гадости. Я не знаю, я не слышала передачи, uh -huh. я просто слышала об этом ну, разговоре. вот я тебе скажу, многие люди, это, опять же, люди отнеслись к этому по-разному. Многие да, ее да, осуждали, да, конечно, многие говорили, да. знаешь, просто... интересно, может, Он нужно говорит. понять о том, что эти контактеры Существуют, это uh -huh. те же контактеры а, Просто с другим уровнем Сознания И мы не знаем на каком уровне сознания Был Магомед или на каком уровне сознания был Иисус Христос Или на каком uh -huh. уровне сознания То есть, но, это были, но это как бы мы не знаем Как эти уровни сознания Соответствуют с нашими уровнями сознания uh -huh. Конечно сегодня пока что Скорее всего нету таких людей То есть потому что это были люди Души просветленные, которые были посланы нам специально для того чтобы они должны были делать Ну и население планеты было маленькое, uh -huh. то есть не было такого количества населения планеты поэтому мы не можем сегодня ждать вот одного мессию который придет и вот нам э, по-настоящему скажет правду потому что ну как мы его услышим ну опять же ты понимаешь тут все все наверное, к тому кто во что верит если Absolutely. человек допустим глубоко религиозный и там православный, либо католик, либо мусульманин, либо буддист и так далее. То есть это люди, которые верят в то, что им, их учит религия, их религия. Но тогда получается хорошо, если есть такая религия, и есть такая религия, то почему не верить в то, что есть еще третья, пятая или седьмая? Потому что проблема в том, что религия это тоже дорога к Богу. То mm -hmm. есть никто не оспаривает это. и а просто там есть один, одна проблема. А, Во-первых, религию создали люди, и создали ее для контроля. Uh -huh. То есть, к сожалению, те люди, которые очень религиозны, очень к большому сожалению, да, они идут к Богу, но при этом они отрицают всех остальных. Uh -huh. И это самая большая проблема. Потому что это, в принципе, та же проблема, которая ведет к войнам. Вспомните все крестовые походы и все войны, которые делались во имя Бога. Да. Самые страшные, самые, войны страшные, это самые страшные войны религиозные. Поэтому, эм, И, как мы говорили, между мужчиной и женщиной. Mm -hmm. еще, еще одни войны. Но ну, это вообще какой, не дает... Да, они, скорее всего, Представляешь, эпохи. семья, она мусульманка, он православный. Слушай, а сколько этих mm. религиозных войн разделили семей? Да. Это очень серьезные Абсолютно. вещи. Поэтому религия это хорошо под, на своем уровне, на определенном. Но все-таки хотелось бы, чтобы люди открыли сознание. И я знаю, что меня слушают люди, которые очень религиозные, и я знаю даже этих людей. И я очень надеюсь, что, слушая эту передачу, вы тоже все-таки попытаетесь не осуждать, а, а принять о том, что да, наша религия есть, да, у нас был Иисус Христос, да, Он был, кем бы Он ни был, там, или Да, у нас был Магомед, и да, Он был великим Пророком, но тем не менее есть еще информация, еще больше информации. Потому mm -hmm. что давайте вот сейчас перерым, перерымся и прервемся и будем разговаривать именно о марсе обязательно а у нас есть еще минутка есть минутка. скажу а, мой телефон 2246 880 155 те люди которые собирались со мной в перу а, поездка будет в апреле но места очень ограничены всего 10 кабинок поэтому если вы планируете а, я буду держать кабинки только там в течение месяца а потом уже будем сокращать до количества участников поэтому Пожалуйста, звоните 224 688 и хотя бы сообщите о своем намерении, чтобы я понимала, что вас это интересует. И а сейчас, сейчас рекламная Реклама. пауза. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Нины Бастет. "Неочевидное, но вероятное". Хочу напомнить номер телефона в студии 847-400-5200. Просто призываю всех искренне и со всей ответственностью дорогие друзья пожалуйста как говорят наши друзья американцы keep your mind open то есть э, будьте как-то более восприимчивы к тому что вы слышите и действительно задумайтесь а вдруг а что если а, еще раз 847 400 5200 будем рады слышать ваши мнения ваши вопросы ну а пока мы продолжим разговор сегодня пойдет о том есть ли жизнь на Марсе? Прошу. Да, вот вторая часть, точно уже есть ли жизнь на Марсе. Итак, а, почему же нас все-таки интересует Марс? И почему так много исследований, и почему мы так пытаемся туда полететь и узнать, что там происходит? А, потому что а, я думаю, что вообще это связано с тем, что мы, конечно, ищем, куда бы нам перелететь, когда наша Земля умрет. Это очень ужасный подход, потому что э, вместо того, чтобы заниматься тем, как бы нам сохранить нашу Землю, мы э, пытаемся уже найти пути отхода. Но э, почему же Марс? Потому что Марс и Земля имеют очень-очень много схожего. Я не знаю, я, например, этого всего не знала сама до тех пор, пока не начала изучаться и готовиться к программе. У нас есть звонок, давай послушаем, что думает наш радиослушатель. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я как бы сравниваю две передачи. Вот Владимир Гальштейн проводил передачу с Ириной. Она себя называет контактером. Как бы там, по-моему, с 13 или с 14 лет. Она, ну, с ее согласием ее приглашали там на судно космические. И э, как бы в, в тонком теле, в физическом теле, там что-то такое. вот И э, там э, во время вот этих передач как бы присутствуют инопланетяне с ней вместе в присутствующем в, в тонком теле, я так понимаю, в ауре или душа это или что-то такое. И вот они сказали, что э, они нас создали. Ну, ну, тысячи там лет тому назад э, из своих генов генов приматов. ну вот это как раз то, что как бы и вот я никак не могу понять, это они и есть вот те боги или боги, которые, о которых говорите вы, или это еще что-то другое? Mm -hmm. я думаю, что мы говорим об одних и тех же э, существах, но я просто думаю, что мы все-таки э, и чувствую, что не все э, мы не все произошли от тех самых от тех же самых богов не, не одинаковое Нет. я думаю что мы все разного происхождения не все но э, какие-то группы э, я не знаю как это работает но я честно говоря чувствую просто например э, есть контактеры с разными с разными э, планетами солнечной системой и вот как-то мне другая, например, планета больше подходит, и мне когда делали, мне контак другие контактеры читали, я не контактер по жизни, слава богу, господи, вот этого не хочется, а вот, ну потому что это сложно, это очень сложно, но самому человеку жить сложно, то есть это человеку жить сложно, и поэтому мне как-то импонирует другая планета. И я думаю, что на многих планетах на Земле, э, вокруг Земли, существуют те, кто нас создал, или, и мы как-то сами себя создавали. Помните, я рассказывала про Атлантиду и рассказывала видение э, этого слыпень, который э, спящего, спящего провидца, mm -hmm. и также самое Блаватское говорили о том, что эти души прилетели с планеты, и они как бы сами создавали себя. Но потом они стали богами для кого-то. То есть есть такая теория, например, что Атланты потом разошлись по всей... До того, как погибла Атлантида, разошлись по всей планете. И э, для кого-то они стали богами. То есть э, я думаю, что очень много кто нас создавал, очень много как мы создавались. Да, мы, я думаю, что мы все-таки все, в конце концов, э, наша генофонд, наши души — это одно... А генофонд это другое по моему что-то перестало слышно быть Нет, я чуть -чуть -чуть -чуть. Ага. Да, а то есть а, души это одно а генофонд это другое то есть наши души не умирают это вот то о чем я начала говорить хотела сказать почему же мы все-таки ищем марс и пытаемся туда попасть потому что те люди которые ну руководят и тебе проектами я уже не говорю про то что это стоит колоссальных денег они не понимают о том что наша душа все равно не умрет то есть, как бы, чтобы какие бы катаклизмы не прошли, не произошли на Земле, а, умрет только тело, а душа все равно будет жива. И а, те, кто нас создавал, создадут следующее следующее население. Может быть, это будет не на Земле. Ну, следующее но... поколение. Ну, как бы, цивилизацию следующую, да? То есть следующее mm -hmm. поколение людей. Mm -hmm. Людей или не людей. Или не то людей. Есть, то есть мы не знаем. И, ну, слава богу, не не люди. <laughs> Знаешь, как не люди то слово. <laughs> да, да, да, да, да, но, тоже слово. Да-да-да. Ну, а слова. я думаю, что мы говорили вот только что про, одного про одну и ту же ситуацию. Но я думаю, что таких ситуаций много. Спасибо, Варвара. Спасибо, Варвара. А, и почему же нас интересует именно Марс? А, потому что вот именно... Планеты имеют очень схожего. Что же схожего в земле, э, на Земле и на Марсе? Обе планеты находятся в так называемом поясе жизни. Это пояс на, на оптимальном расстоянии на Солнце, то есть где Солнце и греет, и не сжигает. А, но только Марс где-то в полтора-два раза меньше Земли. А Марс и Земля как две планеты-близнецы. Например, у нас очень близок оклон, наклон оси. Да? Хотя, несмотря на, на то, что мы знаем, что наша ось сейчас меняет окло, наклон и это то чего боятся люди ось меняет наклон магнитное поле земли уменьшается и очень много катаклизмов но нужно помнить всегда об этом но ну, не бойтесь мы, мы, мы не просто люди мы духовные сущности имеющие человеческий опыт и не надо никуда бежать все что должно быть все равно произойдет следующее что есть на марсе у марса есть магнитное поле тоже у марса есть атмосфера. Единственное, что, что атмосфера состоит в основном из углекислого газа, а атмосфера Земли состоит из ну, очень, намного больше кислорода. На Марсе очень много воды, хотя эта вода является в замороженном состоянии, но особенно они нашли очень много воды на полюсах. Там на, на, чуть ли не 3 сантиметра под, под вот этим налетом колоссальные водохранилища, огромные в замороженном состоянии вода. А, то есть, в принципе, все, что мы видим на Марсе, говорит о том, что Марс погиб. И произошло это не так давно. То есть, произошло ну, сравнительно. это. Сравнительно сравнительно, ну да, для нас. Ну, то есть, опять же, мы возвращаемся к дате 13, около 13 тысяч лет назад. А, то есть, на Марте произошла катастрофа космического масштаба, какая-то, из-за которой планета решилась атмосферы, и все живое было уничтожено. А, но то, что наблюдается сейчас на Марсе, говорит о том, что все-таки планета не, поги... не покинута совсем. То есть что-то там происходит. И То есть если все, э, все э, ученые сходятся на мысли, что Марс когда-то был окупаем э, о... живой планетой, оккупиров... э, mm -hmm. то очень много расходится о том, что все-таки есть ли все до сих пор жизнь на Марсе или нету. Расскажу про загадочные вещи, которые есть на Марсе. То есть, например, на Марсе есть такой загадочный регион, который называется Седония. Мы такие умные, мы даже дали название всем район, районам на Марсе. И забыли у них спросить. Да, мы забыли у них момент? спросить. Да, да, да. То есть Марс посещается не нами, потому что нам все-таки на Марс, кроме марсохода, у нас никого нету пока что. Вот этот регион Седония, он считается самым загадочным одним из самых загадочных регионов. Чем же он загадочный? Первое, там находится более 10 пирамид, которые в пять или десять раз больше э, египетских. Но там очень похожая геометрия. Очень интересно, что эти пирамиды находятся в очень серьезном соотношении друг с другом по географии, по геометрии. Uh, у них есть пятиугольные, такие же, как земные пирамиды, а есть пятиугольные, шестиугольные, есть еще конусообразные, uh, но конусообразные очень странные, они как бы срезанный вверх абсолютно плоский есть, а mm -hmm. есть такие, у которых есть верхушка или отверстие, уходящее глубоко вовнутрь. Uh, но самая главная загадка, одна из самых главных, у них есть сфинкс, марсианский сфинкс, как он называется, uh, который длиной полторы тысячи... полторы кил... полтора километра. Всего три снимка имеются этого, этого сфинкса. Первый раз в 1976 году аж сфотографирован был. И, конечно, сразу сказали вот это людское человеческое лицо и так далее. А через 30 лет был третий снимок, его сделал Марс-арбитр. Но на третьем снимке вроде бы уже там лицо не так видно, просто другая подсветка, то есть по-другому освещен он. Но тем не менее лицо там нарисовано или не лицо, ну в смысле вылеплено или не лицо. Сам факт, что когда, вот если, ну я не могу об этом объяснить, но если вот посмотреть на э, все связи, расстояния между сфинкстами, пирамидами и так далее, очень, там есть очень серьезные связи, геометрические, математические, которые вот, э, математики рассчитывают. А, но есть еще другая сторона Марса, которая тоже очень загадочная. Там существует конструкция, которая напоминает гофрированные трубы. И эти гофрированные трубы в некоторых местах шириной до 300 метров. Это мы их так называем, гофрированные трубы, мы не знаем, что это такое. А длиной до 40 километров. Концы этих непонятных сооружений уходят в глубину планеты. А иногда они стыкуются под, прямо под четко прямым углом. И они прямо обходят ландшафты, горы отходят ландшафты. На Марсе существует такой же ландшафт. Там есть горы, есть океаны, моря, реки. Есть горы и равнины, как у нас на Земле. А, то есть, в принципе, вот эту вот э, гофрированную конструкцию назвали <свят> страной туннеля или какие-то стеклянные стеклянную змею или что-то в этом роде. Водопроводом. Водопроводом. Оно на самом деле будешь смеяться, но одна смеяться, из теорий да. так они думают, что это водопровод. То есть, в принципе, мы понятия не имеем, что происходит на этой планете. Все, что у нас есть, это снимки. Потому что вообще-то, в принципе, нас туда не пускают. И э, половину аппаратов, которые были отправлены туда, были взорваны, утеряны и так далее. И одинаковые были э, потери и у России, и у американской стороны. Сегодня, да, там есть около, там, какие-то количество аппаратов летают вокруг Марса, исследуют, фотографируют. Притом они уже три страны, то есть Америка, Канада, в смысле Америка, Россия и Китайцы там уже есть. А, но очень интересный факт, что те аппараты, которые просто предназначались для исследования, для фотографирования и так далее, они были пропущены, то есть они да долетели. Но как только на аппарате, который летел, были какие-то устройства, которые собирались там взрывать и проходить вглубь земли или брать пробы. Пробы какие-то, да. Да, угу. пробы такие серьезные ну пробы. Да, грунта, то есть наплевать пробы. нам наплевать нам что там типа а можно ли там взрывать вообще кто там да, знает но да, типа да, но ну, да. мы так собирались эти эти аппараты не долетели то есть они не просто не долетели то 21 аппарат перестал работать на пути большое количество просто на взлете взрывалось, не покинув другое другие сбились с курса то есть, скорее всего, есть такие вещи, которые мы не должны знать. И какой-то из этих аппаратов сфотографировал там какие-то объекты. То есть, в принципе, там идет, как что-то происходит. Или там есть жизнь, которая под землей. То есть, люди, какая-то часть людей ушла под землю, и там, может быть, существует, как мы, кстати, говорили, и у нас в земле люди, в смысле, люди, не люди, живут, под, да? Под поверхность Под поверхность грунта. грунта, да, не земли. Земля да, это у нас, а у них да, там да. Марса. То есть... И все-таки есть несколько спутников, которым удалось долететь до планеты Марс, которые и еще марсоход по нему ходят. И на основании вот этих всех снимков можно предположить, что планета когда-то была живая и подверглась какой-то огромной катастрофе, в результате которой невозможно жизнь на поверхности Марса. А еще там очень интересный факт, то есть там у них есть два спутника, у Марса Фобос и, забыла второе имя, так вот Фобос, был очень хорошо сфотографирован, и в 2011 году получили трехмерные снимки этого объекта и прощупали радара внутренности, и сделали вывод, что это не может быть натуральный объект. То есть, скорее всего, это а, какой-то летательный аппарат, который очень-очень ну, древний, уже обросший всем космическим мусором, чем возможно. То есть это потрепанных войнах mm -hmm. инопланетный корабль какой-то. Uh, то есть катастрофа на Марсе была такого масштаба, как если бы на Земле взорвалась миллиард очень мощных водородных бомб. Что же произошло и что разрушило планету, и как мы можем знать? Догадок много, но тем не менее во многих древних uh, цивилизациях существуют uh, легенды, из которых мы можем увидеть откуда. По всем этим легендам между Марсом и Юпитером не, не легендам, даже не только легендам, но и настенным надписям, которые мы нашли. Между Марсом и Епитером существовала еще одна планета. Эта планета, сегодня мы ее называем Фаетон, а в древних текстах часто она называется Тиамат. И от этой планеты сегодня остались только осколки. То есть это вот во многих местах написано, в шумерских текстах есть, в, в египетской, в пирамиде, в, храм, в храме, в храме Хатхор находится, называется Дендерский календарь. Это календарь катастроф. И там тоже есть эта планета, которая называется Тиамат и которая говорится о том, что она погибла. И вот когда она погибла, вот это уже самая большая вопрос, от чего она погибла. То есть есть теории, говорящие, что там тоже была жизнь. Притом была жизнь очень развитая. Но эти люди, или кто бы там не жил, Тиаматцы фаэтонцы, они... Кстати, про Фаэтон, да, мы же знаем, что Фаэтон это был по греческой легенде он, кто был сын бога солнца, да. который взял да, его колесницу и да. случайно неправильно поруководил, и вот чуть ли не произошла катастрофа. То именно Поэтому, наверное, мы это и называем фаэтоном. Фаэтон, да. да. да повозка, то есть -то. повозка, да. То есть он взял эту повозку и она как бы взорвалась. Uh -huh. а, почему она взорвалась? Мы можем только предположить. То есть или это действительно сами фаэтонцы, сами те амазы, которые использовали оружие, которое взорвали свою планету. Но есть теория о том, что в Солнечной системе предполагается, что во всяком случае, это предполагается из древних текстов, что где-то 15 тысяч лет назад в Солнечной системе началось большое противостояние. Притом, это противостояние пришло, как в индийских текстах называется, между сурами и асурами, то есть богами и не богами, И пришло оно из, из вне Солнечной системы. То есть это, в принципе, война богов. И э, именно эта война богов привела к разрушению, разрушениям таким. То есть что произошло? Произошло... Э, то, что э, эта планета Фаетон, в нее что-то врезалось, то есть произошло какое-то. И эта планета распалась на, много, на, маленькое, на большое количество кусков, э, и и, э, э, из которых сейчас и состоит вот это астероидное кольцо между э, возле, возле Марса. А, а э, второе какое-то вот вещь, которая зашла в Солнечную систему, она врезалась в Марс. И на Марсе существует огромная трещина, которую мы видим э, на снимках, которая, ну, ну кажется, что еще чуть-чуть, и планета бы раскололась до конца. То есть что это привело? Так же самое от Марса откололся кусок и полетел на Землю. И это избила и это, приземлился этот астероид огромный или астероид до да, в районе азорских островов и в это время на земле произошла огромная цунами вот это вот и есть великий потоп два раза обернувший землю земля начала очень сильно вращаться и начала падать и как говорится в старинных текстах боги остановили землю поставили на другую орбиту и дали людям луну для чего все это произошло то есть, в принципе, в то же самое время, когда на, в, на Земле погибло колоссальное количество людей, мы знаем, да, это из старых текстов, то есть Великий потоп, немножко по времени не совпадает, но будем считать, что, ну, я не знаю, почему он не совпадает, это мы можем только гадать об этом. А, вот древние календари все, кстати, были 360 дней, а наш 365 там с, полов, с кусочком. То есть, в принципе, Земля в тот момент находилась на 5 дней ближе к Луне, к, sorry, к Солнцу. И э, климат был самый-самый положительный для Земли. Может быть, и магнитное поле было другим, и поэтому люди были открыты к коммуникации с богами. И когда, э, новое получилось, что, когда новая, э, новая траектория движения нашей Земли установилась, может быть, это повлияло на магнитное поле Земли. И магнитное поле Земли стало слишком сильным, то есть как бы мы вошли, как говорится, сегодня в дуальность, третье измерение, может быть, это так произошло. Но очень еще интересный вопрос. Куда же делись марсиане? То есть марсиане не погибли. И в принципе они как бы говорят... ты заметила, что вот когда мы говорим о пришельцах, мы не говорим «нептуняне», мы не говорим ни. Но марсиане спокойно, спокойно Мы все да. говорим марсиане. Марсиане, да, это марсиане. правда, да, то есть у нас как бы это вот подложено в подсознании веками. У нас нет других людей с других это план... Или да, существ как бы... других планет. Нет, есть, планет. есть, есть. Я об этом, кстати, говорила. Есть, но, но тем не менее, давайте сейчас у нас очень мало времени. Так вот, астрофизик Кирилл Бутусов, который делал очень много расчетов и на основании его расчетов по всему миру люди находят, не люди, а астрономы, находят небесные тела в космосе. У него самая главная теория о том, что в Солнечной планете существует еще одна, в Солнечной системе существует еще одна планета, и которая, скорее всего, обитаема. То есть эта планета нам не видна. Почему? Потому что она находится почти на такой же траектории движения, только с другой стороны Солнца. То есть из того, что мы двигаемся с одной скоростью по одной и той же э, траектории, мы не видим эту планету. Притом эта планета была наблюдаема несколько раз в течение ста лет, но была наблюдаема серпом. Я не помню, кто это наблюдал, это все есть в интернете. То есть э, теория вот этого Кирилла Бутусова и многих других людей говорит о том, что именно на этой планете, у которой, кстати, есть э, своя, свое имя, которое дали, называется «Глория» или «Антиземля» или «Утопия». То есть это известная планета, которая тоже существует э, в древних текстах. Вот именно там и живут те боги, которые и переземлились, в принципе, с Марса. Может быть, они живут у нас, то есть мы живем, э, мы как бы потомки марсиан. Во всяком случае, часть населения планеты потомки марсиан. И... Э, те боги, которые руководят, боги-творцы, руководят Землей и руководят Солнечной системой, живут на вот этой глории, на антиземле. И для того, чтобы закончить, очень много-много рассказывать есть и очень много э, о чем. Но я хочу пон... рассказать о том, что Марс и Земля имеют много схожего. Именно поэтому мы, как запасной плацдарм, пытаемся туда попасть. Но нам не дают. И почему же нам не дают? Вот именно на это мы должны обратить внимание. Я думаю, что нас не пускают на Марс именно, во-первых, потому что наше сознание еще недостаточно развито. Если мы посмотрим на фильм «Аватар», для чего мы прилетели в ту шикарную планету? Для того, чтобы просто там добывать какой-то металл, да, который им нужен был. Плевать мы хотели на что было на той планете. Точно так же, как мы uh, говорим о том, что мы хотим... Uh, освоить, как мы говорим, планету. Но мы уже осваивали и Америку. И посмотрите, что стало с индейцами после того, как мы ее освоили. Мы почти уничтожили всех индейцев. индейцев. И освоение океанов и подземных пространств, которые скоро приведут к гибели планеты, это тоже у нас освоением называется, не завоеванием. А, то есть это великие достижения, которыми мы хвастаемся на Земле. И а, если мы вот на все эти уроки посмотрим, мы не знаем, что произошло с Марсом, но мы знаем то, что, скорее всего, это то, что произошло, это ужасная была катастрофа. И, скорее всего, нас туда не пускают, потому что мы туда идем с намерениями поколупаться в этой планете, покорить эту планету, переселиться. Уже куча проекта существует, туда собираются послать добровольцев. Я думаю, к сожалению, они туда не долетят. Очень жалко людей, которые туда едут. И нужно вспомнить о том, что во всех странах мира тратятся миллиарды долларов из бюджета страны, которые наши деньги, только нас, а, для того, чтобы освоить, освоить космос. А, мы не думаем о том, что происходит в нашей Земле, что происходит на нашей стране, а, потому что нам рассказывают про наши достижения в космосе, про наши достижения, там, я не знаю, под водой. А, проблема в том, что помните о том об одном. Если эти люди найдут, куда улететь с этой планеты, когда что-то случится то обычных людей это не коснется это коснется только верхушки поэтому а как мы себе можем помочь а помочь мы себе если вы помните одну из передач я говорила каждый из нас поменяв свое образ мышления поменяв свою энергетику мы будем жить на другой земле то есть какие бы катастрофы не произошли на земле людей которые откроют свое сознание людей которые перестанут думать только о себе, будут думать о благе народа, о благе всех людей, это не коснется. Поэтому не бойтесь, ничего у нас не, не случится, не надо спешить на Марс. Думайте о себе, расширяйте свое сознание, любите друг друга, и будет вам счастье.